Я очень рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре. У меня а, такое сегодня очень почетное и радостное и волнительное состояние, потому что мы а, много проводили вебинаров, мы очень часто были ведущими этих вебинаров, но сегодня у нас а, такой особенный вебинар, потому что мы будем говорить не только о программе «Женское здоровье» в целом по нашей организации, будем представлять еще и проект, который идет в одном из наших городов. И, в принципе, мне очень бы хотелось, чтобы со временем все наши активисты, кто работает в разных направлениях, в частности, по направлению женское здоровье, представляли свою работу, свою деятельность, свои проекты для того, чтобы вы могли обменяться опытом, для того, чтобы наши наиболее успешные практики были подхвачены в разных уголках, и была возможность нам всем... Вот это лучшее, что уже накоплено, воплотить в жизнь. Понятно, что то, что мы реализовывали раньше, было немножечко на другом уровне и в других условиях. Наши проекты и наши программы работали в городах, мы проводили семинары, мы ездили с визитами. Сейчас мы работаем онлайн. Поэтому наша задача — рассказать о том, что мы уже умеем делать, и подумать нам всем вместе, каким образом мы можем это перенести в нашу сегодняшнюю ситуацию. Я сейчас попрошу очень коротко, буквально а, только имя и город, назвать всех тех, кто сегодня присутствует у нас на вебинаре. Девочки, которые заходят и тоже э, представятся, поэтапно подключатся к нашему представлению. Марина Константинова, руководитель программы «Женское здоровье». Сейчас я нахожусь в Одессе. Девочки, давайте по одному, чтобы я не называла никого, просто вот э, не а мою руку. Жанна Бреннер-Калуга. Спасибо, Жаночка. А, здравствуйте. Ирина Павловская Оренбург по рекомендации Ирины Сумцовой. Спасибо большое. Спасибо, Оренбург. Надежда весна пут ведь. Спасибо. Спасибо, Катя. Иномоторный Волгоград. Спасибо, Еночка. Наталья Бабаян, еврейское образование, проект Кешер, Волгоград. Да. Юлия Ершова, проект Кешер, Курск. Спасибо. Девочки, давайте так, тот, кто представился, и сразу отключайте звук, пожалуйста, чтобы нам не поняли. Спасибо. Подубицкая Светлана, Волгоград. Спасибо, Светочка. Елена Шалагина, компьютерный центр, Орд Кешернет, Волгоград. Спасибо. Белла Жандарова Калуга. Спасибо. Саша Тагинина Астрахани. Спасибо, Саша. Юлия Завальная Калуга. Антонина Васильевна выбрасывает. Не может войти, Точка. Может быть, тогда подключится к трансляции на Фейсбук. Спасибо, то у нас с ником Найк 7 Представьтесь, пожалуйста, и отключите звук. Елена Красильщик, город Кострома. Спасибо, Проект Леночка. «Женское еврейское лидерство». Спасибо. Радмила Никитина Тула. Спасибо. Елена Кухтинова, Белгород. Здравствуйте, Леночка, спасибо. У -у -у. Девочки, еще кто-то есть? Татьяна Луха. Спасибо, Танечка. Здравствуйте. Здравствуйте, Аня, Аня Динер Курск. Здравствуйте. Спасибо. Да, здравствуйте. Лариса Тылова, Липецк. Здравствуйте, Лиса. Здравствуйте, Лариса. Спасибо, что пришли. Спасибо. Да. Спасибо. Да. Девочки, есть у нас еще кто-то, кто не представился? Есть. Кейла Соколова. Кейла Соколова, Щелкова. Спасибо. Спасибо, Кейла. Гостям приглашенным представляться. А я вас обязательно представлю, Олечка. А, девочки, смотрите, кто у нас подошел и захочет тоже представиться, пожалуйста, либо поднимите руку, либо напишите в чате, откуда вы сегодня пришли к нам на вебинар. А у нас сегодня вебинар особенный, потому что у нас действительно такой бенефис города Оренбурга сегодня, у нас и активисты оттуда будут рассказывать о своем проекте, и у нас приглашенный специалист тоже из города Оренбург, это Марина Сергеева, Марина сертифицированный нутрициолог, диетолог, и мы сегодня будем говорить только о развитии нашей программы, мы будем говорить об одном из ее направлений, это правильное питание, здоровое питание, то, чем, собственно, и занимается нутрициология. Мне вот сейчас пишет Катя, что у меня пропала презентация. Сейчас видна она? Вот теперь да. Теперь видно, замечательно. Uh -huh. Ну, поскольку вот на этой фотографии вы видите, вот тоже Марина у нас, диетолог, нутрициолог из Оренбурга, но начнем мы с вами с того, что мы, поскольку организация женская, поскольку организация еврейская, вы знаете, что мы на наших вебинарах, посвященных женскому здоровью, на тех вебинарах, где есть тема женского здоровья, мы всегда касаемся еврейского аспекта этого направления нашего. И сегодня мы тоже будем говорить об этом, но мы будем говорить именно с точки зрения той темы, о которой э, мы сегодня э, собираемся говорить и обсуждать ее. Это тема правильного и здорового питания. И э, для того, чтобы нам обратиться к нашему мудрецу, к человеку, к которому мы очень часто обращаемся э, именно в плане э, разговоров о нашей э, и педенческой линии, о нашем э, гигиеническом направлении, о нашем направлении сохранения здоровья. Я хочу э, вот, дать такой основной постулат еврейской традиции еврейской кухни. Понятно, что мы, э, когда говорим о еврейской кухне, мы прежде всего вспоминаем о кашруте. Это правило питания, э, которые э, традиционно отделяют мясного от молочного, есть разрешенные и запрещенные блюда. Но есть не с точки зрения только кошерности, а с точки зрения и сохранения здоровья очень важные постулаты, которые нам давали наши мудрецы. И вот одна из этих традиций говорит о том, что запрет излишества в еде должен быть по двум направлениям. Во-первых, это угроза жизни человека, а во-вторых, это проблема морального свойства, потому что чрезмерная тяга ко всему физическому, ко всем усладам и ко всем излишествам, она несет на себе и моральный излишек, моральный аспект, который не дает сосредоточиться на духовном. Поэтому в еврейской традиции запрет на излишество в еде существовал издревле. Но ну и Возвращаясь к Рамбаму, которого многие называют еще и Маймонит, мы видим его годы жизни, это конец 12-го, 13 веков, достаточно далеко от нас, но тем не менее его постулаты, они вошли в основу и правил гигиены, и правил здорового питания, и вообще во многие аспекты здоровья. И его основная мысль, о которой он говорил, что большинство болезней происходит от избытка еды, и от вредных продуктов. Так вы думаете, что э, больше наносит вред, согласно Рамбаму, избыток еды или вредные продукты? Кто хочет ответить, поднимите руку. Включите себе звук. Ну, ключевой, наверное, избыток еды, нет? Вот Мариночка профессионал. Она говорит абсолютно правильно. Он считал, что действительно избыток еды гораздо опаснее, чем еда вредная, несвежая или сомнительная. Поэтому даже если человек съел что-то не очень хорошее, но немного, это будет меньше вреда для организма, чем он съел совершенно замечательную пищу, но в переизбытке. Поэтому вот это вот действительно то правило, которое нужно запомнить, хотя, наверное, лучше всего было бы есть и хорошее, и в небольшом количестве. У Рамбама была такая мысль о диете, о назначении специального питания для излечения определенных болезней. И он считал, что любому, даже здоровому человеку, нужно прежде всего думать о том, что он есть и в каком количестве. Но тяжело больные люди и люди преклонного возраста, престарелые, могут добиться улучшения своего здоровья именно благодаря питанию. И это тоже вот такой вот очень важный момент, который он учитывал. Есть специально разработанная диета Рамбама. Мы на одной из наших встреч остановимся именно на этой диете были современные переиздания его предложений но вот это вот основное что при помощи диеты при помощи нормализации питания мы можем изменить свое своего организма это вот мы берем на вооружение уже сегодня вот нашей сегодняшней встречи а, ну поскольку а, мы понимаем что он не только врач а он и талмудист он еврейский мудрец по его указание, что надо беречь души наши, которые мы берем из Торы, оно и легло в основании вот тех его размышлений, тех его рекомендаций, которые он давал своим современникам, которые дошли до нас. Я хочу остановиться на нескольких вопросах, которые задавал Рамбам и отвечал на них. Во-первых, сколько есть. Вот мы с вами уже говорили, да, что избыток еды, оказывается, наносит достаточно большой вред организму. Рамбал считал, что вставать из-за стола нужно, когда мы думаем, что наш желудок насыщен приблизительно на 3 четвертых. Мы чувствуем, что мы едим, что мы получаем уже вот, какое-то удовлетворение от еды, но есть еще вот то, что мы могли бы съесть или хотели съесть. Но, тем не менее, в этот момент надо прервать свою трапезу. И, естественно, что определить, что такое три четверти, нам очень трудно. Но вот это вот состояние, когда мы думаем, что да, мы уже вот почти насытились, но тем не менее мы готовы еще что-то там добавить к своей еде, вот этот вот момент надо учитывать. Следующий его вопрос, когда есть. Он рекомендовал есть только тогда, когда очень хочет человек есть. То есть он... Чувствует голод не потому, что ему э, ну, кажется, что по времени пора это сделать, не потому, что он видел какое-то красивое блюдо, или кто-то ест, ему захотелось. Когда организм чувствует этот голод, его нужно удовлетворять. Ну и, соответственно, мы знаем вот этот вот принцип, когда должен быть плотный завтрак, достаточно плотный обед, и ужин как у нищего, говорил Рамбам, этот принцип был заложен ему. Следующий вопрос – как есть? Ну вот я думаю, что мы все много э, лет и вперед усвоили такое правило, что есть надо достаточно медленно, тщательно пережевывать пищу. И вот это идет действительно еще из тех времен. И Рамбам рекомендовал есть пищу легкую и прошедшую термическую обработку. Для того, чтобы желудку было легче справиться с задачей своей и все время прислушиваться. Вот, э, медленное пережевывание, медленное глотание и Ощущение того, не пора ли закончить трапезу. И что есть? Вот это опять э, мы возвращаемся к тому первому вопросу, насколько может быть пищевредной, полезной. Но ему казалось, что очень э, хорошо, когда человек определил определенный круг продукт продуктов, которые ему подходят, которые ему нравятся, которые организм усваивает, и он, выбрав это меню, держивался бы его, он бы его разнообразил, но все-таки не бросался в какие-то крайности, не очень часто добавлял туда блюда, которые для него неизвестны. Вот его мнение было, что нужно подготовить себе достаточно широкое меню, но привычное. Вот в этом меню существовать, в этом меню пробовать найти и удовольствие от еды и пользу для своего организма. Вот такие принципы, которые, я думаю, части мы знаем, кто-то, может быть, что-то услышал впервые, именно думая о том, что это установили современные наши медики и диетологи, а идет это оттуда из наших древних времен и из наших традиций. Но вот эти вот принципы питания по рамбаму, они существуют до сих пор. Скажите, пожалуйста, Ирочка Сунцова здесь у нас сейчас? Ты с нами? Была, она написала. Да, и разошла. Да. Девочка, а, а, а тебя можно услышать и увидеть? Я здесь. Ну, насчет да. увидеть не знаю, потому что связь очень плохая. Насчет увидеть пропадает. Хорошо, Детка, ну, если даже не получится увидеть, хорошо, что мы тебя слышим. А вот э, ту вводную часть, которую я сейчас дала, то, что касалось э, нашей традиции в питании, это очень важная составляющая, которая говорит о том, что все, что мы делаем, мы стараемся ориентироваться на вот те истоки, на те традиции, которые у нас есть. Но для нас очень важна современность в том плане, что все наши программы и все наши э, семинары, и все наши устремления э, направлены на то, чтобы мы сейчас в новом, вот нашем современном мире, как я уже говорила, использовали и опыт предков, и те накопления наши, знания, наш лидерский опыт, который мы получаем в процессе нашего обучения и развития. И сегодня мне очень приятно, что я могу представить наших активисток, которые решили в процессе обучения на лидерской программе программе женское и еврейское лидерство а многие здесь присутствующие закончили эту программу кто-то сейчас обучается на этой программе так вот, это девочки которые учились на программе женское и еврейское лидерство которые учились на программе еврейское образование и были активистами программы женское здоровье и вот они выбрали для реализации своего проекта в городе именно направление женское здоровье. И э, реализовывали этот проект Ира Сунцова, она наш активист и она э, председатель Национальной культурной автономии и Наташа Баранова активистка э, активистка э, программа женское еврейское лидерство и женское здоровье э, Наташа э, сейчас учится на другой программе, вот конкретно в этот момент, в эту секунду она сейчас занимается на программе МИЦУДА. Поэтому вот о том, почему они выбрали именно направление женское здоровье и как они его реализовывали у себя в городе, сколько было встреч, как они пригласили специалиста, который у нас сейчас есть, Марина Сергеева, об этом нам расскажет сейчас Ирочка Солнцова. Ира, пожалуйста. Добрый день еще раз всем. Жалко, что, конечно, скорее всего, связь сейчас не даст нам видеозвонок сделать. А Наталья отсутствует, я думаю, что они готовят на Мецуде вместе с Нирит Крейман очень интересный проект, который, я думаю, что мы вместе с Кэшером потом растиражируем по регионам. Пока не буду раскрывать все секреты, потому что они как бы в рамках, пока Мецуды его обсуждают окончательно, mm -hmm. но я думаю, что он зайдет очень хорошо во все регионы и будет востребованным. Mm -hmm. а, что касается программы «Женское здоровье», мы провели четыре встречи в Оренбурге. А, у нас была первая встреча, мы делали ее в рамках общины совместно с а, клиниками «Белая роза», с центром с медицинским. Нам рассказали про услуги клиники, нам объяснили про женское здоровье врачи, гинекологи, эндокринологи, пригласили всех на бесплатное обследование. Я сама ходила, я знаю, что многие из нашей общины ходили, воспользовались услугами «Белой розы». Кстати, в тех городах, в которых они представлены, я бы рекомендовала сходить, потому что получается, что ты записываешься на определенный день, Приходишь, и в течение двух часов ты проходишь полное гинекологическое обследование. То есть это гинеколог, это УЗИ органов малого таза, это маммография и э, врач-маммолог, по-моему, еще. И в случае, если они обнаруживают какие-то проблемы, они перенаправляют в профильные клиники. То есть по факту ты получаешь много, большой объем исследований, включая анализы, за счет полиса можно, Извини, пожалуйста, можно я вот на минутку остановлю, да? То есть да, вот вы, пер, первый практический шаг у вас был, это вы э, решили пройти обследование, вы нашли клинику, куда вы обратились вот для диагностики, для обследования, Правильно? Для начала нам рассказали, да, мы провели нам как бы вводную, ну, я бы назвала это лекцию, то есть нам рассказали про клинику, нам рассказали про важность женского здоровья, врачи именно этой клиники, да, этого центра. Uh -huh. А потом уже пригласили всех на обследование, потому что всех, соответственно, в разные дни цикла происходит обследование. Ну, то есть в один день цикла, но у всех он разный. Пригласили всех индивидуально на обследование. А вторая встреча у нас была в рамках тоже в рамках общины. Это была встреча с врачом-диетологом, косметологом, тоже членом нашей общины с Сариной сетко она рассказывала о том, как сохранять женское здоровье, о том, как правильно ухаживать за собой, делилась секретами. Я даже в группу скидывала массажи, которые она нам присылала на видео, записывала, я думаю, все помнят. И несколько встреч мы проводили с Мариной, с нашим диетологом-нутрициологом, которая рассказывала о правильном питании. Это были уже встречи не только в рамках общины, это были межнациональные. То есть мы делали так и городскую программу когда Марина рассказывала о том, как это важно, и как это правильно, и как это правильно делать. Я думаю, что сегодня она еще расскажет нам. Я поняла. То есть вы пригласили специалиста, исходя из того, что эта потребность была, вот почему именно нутрициолога? Ну, мы считаем, что в условиях того, что сейчас, как бы, да, ни для кого не секрет, какими продуктами мы питаемся, да, то есть я несколько раз попадала на мероприятие, допустим, с той же Беларуси, когда у нас молоко можно поставить, оно будет стоять. А Беларусь говорит, нет, у нас если поставил молоко, то так же, как и раньше, да, ты его с утра поставил, в вечер это уже кефир. То есть все равно питаемся мы не совсем правильно. А, говорить о том, что там достаточно количество витаминов можно получить из того, что мы едим, к сожалению, сейчас это... Невозможно. И поэтому, в условиях того, что как, ну, в условиях э, современной реальности, это был оптимальный вариант для поддержания здоровья. Ну, как рассказать, как это, да, да. это, это То есть понятно, что это было вот по потребностям. Я хочу сказать, да. что многие из нас были вот на форуме, как, который вот состоялся у нас, боже мой, в совершенно в другой реальности, когда мы могли еще собираться вместе. И вот тогда тоже вопрос именно здорового питания, вопрос нутрициологии вот был один из самых главных. Спасибо, Ирочка. Скажите, пожалуйста, да. и вот в каком формате проходили эти встречи? Ну, это было в той реальности, которая была до, казалось бы, не так давно. Это были живые встречи в рамках, как бы, встреч Точка. в реал-тайм, на которых можно... Точка, да, мы слушаем вас. Да, так, сейчас минут. Так, То мы? есть это, это были встречи, это, это был это конец 2019 -го, года, свыше. да? Да, это был конец 19-го, по-моему, даже какие-то встречи были в начале этого года, но это были еще живые встречи, а, встречи реал-тайм, когда можно было задать вопрос, когда это были очные встречи и пообщаться вживую. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот что бы вы порекомендовали сейчас девочкам, которые э, хотят вот тоже сделать такой проект у себя в городе, потому что мы сейчас понимаем, вот мы имеем возможность на площадке, на нашей собраться, руководители групп, активисты, но вот эта деятельность в городах, которая сейчас, ну, в общем-то, свернута из-за того, что люди не могут встречаться, хотя уже есть ослабление режима карантина, вот а как вы думаете, онлайн можно продолжать вот такие встречи? Тебя да, в городах с привлечением специалистов, активистов. Я думаю, ну, конечно, встречи с врачом в рамках исследования ну, использовать онлайн нельзя онлайн нельзя. Но встречи со специалистом в плане вопрос-ответ, я думаю, что вполне возможно это доступно. Сейчас есть платформа, аналогичная Zoom, да, и Zoom очень удобная платформа для проведения таких мероприятий. Спасибо большое. Ирочка, а вы планируете в дальнейшем, вот, ну, пока, во всяком случае, нет возможности часто встречаться группой, продолжать вот сейчас этот проект в режиме онлайн? Я думаю, да, что мы сделаем еще несколько встреч в режиме в в в онлайн. И я думаю, я надеюсь, я хочу верить, что все-таки у нас уже будет ослабление, нам все-таки разрешат. Хотя последнее... Ужесточение у нас было, у нас запретили с 1 июня, у нас не было такого, с 1 июня запретили даже семьям собираться в количестве больше десяти человек. Но хочется верить, что все-таки будет ослабление режима. Спасибо большое, Ирочка. Это вот действительно очень важное такое направление. Мысли, что мы можем, несмотря на то, что, вы видите, как есть какие-то изменения, ослабления, устражения карантинных мер, но мы можем каким-то образом поддерживать нашу деятельность не только вот на нашей общей площадке между городами, но и внутри каких-то городов. Поэтому в нашем распоряжении платформа Zoom региональные представители говорили уже об этом. Вот я сейчас хочу повторить, что у нас есть возможность для того, чтобы ваши группы тоже собирались, встречались, приглашали специалистов своих местных или давали нам запросы, чтобы мы пригласили тех специалистов, которые сотрудничают с нашей организацией и проводили такие встречи для одного города, для двух, трех городов, такие кустовые объединения. И вот уже в июне мы тоже намечаем такие встречи. У нас 16 июня будет встреча, которую будут организовывать у нас активисты Брянска и специалист будет из Брянска. А 30 июня мы хотим вместе с Тверью тоже попробовать такую встречу и приглашаем 2-3 города присоединиться вот на эту пустовую встречу, чтобы поговорить о тех вопросах, тех проблемах, которые интересуют именно эти города. И я передаю слово Марине Сергеевой, специалисту-нутрициологу, для того, чтобы она сегодня светила вот те очень важные вопросы и питания, и насыщение нашего организма полезными веществами в тот момент, когда мы находимся вот на таком пиломном этапе. Кто-то выходит из карантина, у кого-то продолжается карантин, и все мы находимся в достаточно большом эмоциональном и физическом стрессе. Леночка, вам слово. Добрый вечер, я приветствую всех собравшихся. Спасибо большое за приглашение поучаствовать в вашем мероприятии. Вы знаете, я послушала вот все эти принципы, которые вы озвучили, озвучили в начале, да, которые были в презентации, мне они очень понравились, и на самом деле до сих пор это работает. А, и практически сейчас вот, всякие диетологические стратегии, в общем-то, строятся и на этих же принципах, да? которые идут вообще из древности, получается. А, у нас был вопрос по витаминам, по витаминам, по вообще потребности нужны они или нет. А, да, это был один из основных вопросов, который заранее вот, был озвучен, да. На самом деле тема очень обширная. Я хочу прям в, ну, вкратце рассказать немножечко обо всех витаминах и затронуть прям из моей практики то, что вот на мой взгляд сейчас очень важно, в чем дефицитно да, каждый второй, если не каждый человек. Вне зависимости от возраста и места проживания, я хочу прям вот такие нюансы, такими нюансами поделиться. А, но на самом деле витамины нужны всем и всегда, потому что, а, как уже говорили, да, то есть э, качество питания… Разнообразие тех продуктов, которые появляются на нашем столе, оставлять желать лучшего, да? Ирина говорила про молоко, а я вспоминаю яблоки из своего детства, то есть его откусил, через секунду оно покрылось железом, да, окислилось железо, и я его ни в коем случае не ела, мне оно не нравилось, да. Сейчас откусит яблоко, она будет два дня лежать и не потемнеет. Это говорит о чем? Что железа в этом яблоке нет, который мы ищем да, в яблоках, витамина С, соответственно, ожидать, что будет витамин С, а, в этом яблоке, ну, это по меньшей мере наивно. Все равно Поэтому... красивое, но это фактически как муляж, да, очень? Да, да, да, и вот самое главное, красивые, да, еще вопрос, чем обрабатывают эти фрукты, которые привозят нам, да, они красивые, они гладкие, они блестящие, глянцевые. Вот этот вопрос тоже очень большой. То есть прежде чем съесть его, нужно уметь правильно смыть вот этот весь состав. С него это делать надо обязательно, потому что а, вместо пользы, которую мы хотим получить, мы можем еще получить токсическую нагрузку вот от этих всех консервантов. А, об этом не стоит забывать. А, поэтому витамины нам нужны. А, ну, бытует мнение, что весна, ну, как бы период авитаминоза, а, и нужно принимать витамины-комплексы. Ну, как бы, да, логика в этом есть, потому что зимой у нас а, живых фруктов и овощей нет. А, естественно, а, к весне, да, организм сдает. Это логично, но есть какие-то витамины, которые а, нужно принимать круглый год. Ну, например... А взять мой любимый витамин D, сейчас о нем поют уже такие песни, да, а без него никуда. И даже взять людей, которые проживают на юге, которые проживают у моря. А по статистике они тоже бывают в очень большом дефиците. А, то есть мало кто а, знает, да, свой уровень витамина D. Ну, например, девушки, кто знает свой уровень витамина D? Есть такие? Я знаю, Наталья Бабаян, я знаю свой уровень витамина D, и при первой сдаче он был, извините, 19, когда норма 100. Да, да, да. Я, тоже, если... я тоже знаю свой уровень. У меня, Наташа, еще меньше, у меня 17. Вот к чему стремиться. Причем вот этот анализ, который мы все сдаем, 25 OH называется, да, его можно смело делить пополам, то есть по факту уровень еще ниже. Поэтому витамин D нужно восполнять и восполнять круглый год. И знаете, какой еще момент? Ну давайте прям немножко да, без. Витамины у нас бывают водорастворимые, жирорастворимые. Все знают об этом? То есть водорастворимые — это витамин С, витамин группы В. Жирорастворимые — это у нас... А, тот же витамин Д, витамин А, витамин Е, e, очень важный для женского здоровья, витамин ПП. А, так вот, смотрите, а, в чем важность, да, мы можем а, круглый год регулярно восполнять, пытаться восполнить запасы этих всех витаминов, а, скажем так, ВОЗ будет и, и ныне там, то есть не будет подниматься уровень витамина. Может быть, многие замечали, да, например, витамины, минералы, железо взять, да, а, то есть железодефицит — это очень большая проблема. А, и многие сталкиваются с такой, с такой проблемой, что принимают витамины, принимают железо, а, пересдают через какое-то время анализ, а как бы, ну, результат немножечко, да, поднялся, и все, а может быть, все стоит на месте. Нет а, радикальных ну, изменений сразу. За... Нет, да, да, да. Так вот, в чем вопрос-то, да. То есть я как нутрициолог в первую очередь в своих программах делаю акцент на работе желудочно-кишечного тракта. То есть питание, само собой разумеется, я даже не говорю об этом, это уже как бы... Это скажем так, априори. И второй момент это работа желудочно-кишечного тракта, потому что мы можем, скажем так, принимать хорошие, качественные, дорогие витамины, но они элементарно не будут усваиваться. И вот эта проблема, да, то есть почему я делаю акцент водорастворимый, жирорастворимый, то есть мы можем принимать жирорастворимый витамин, но не есть, то есть в питании не иметь жиров. А, то есть многие а, девушки, женщины делают такую тотальную ошибку, пытаясь а, как бы удержать вес, снизить вес и, и отказываются от жиров, от качественных, полезных жиров. То, то есть что это такое может быть? А, это хорошая, качественная рыба, да, каких-то жирных сортов, там, красная рыба. Это может быть авокадо, да, чемпион по содержанию растительных жиров. А, это может быть... А, растительные масла холодного отжима, да, там хорошее, дорогое оливковое масло. То есть а, вот эти продукты всегда должны быть в рационе женщины. И а, если мы стремимся, скажем так, поддерживать свое женское здоровье, а, свое либидо, да, красоту и молодость, то есть жиры обязательно должны быть в рационе. У кого-то звук мешает прям. А, Жиры должны быть в рационе, потому что а, все наши стероидные, то есть половые гормоны синтезируются именно из жиров. А, то есть а, взять тот же витамин D, это а, гормоноподобный витамин D, и чтобы он у нас усваивался и заработал, скажем так, в рационе обязательно должны присутствовать жиры. Вы меня, если что, останавливаете, я могу уходить очень далеко от темы. Я надеюсь, интересно. У кого-то ради, кого очень... радио, кого радио букмекер. Да, вот я, я пытаюсь сейчас остановить, выключить, у кого есть звук. Девочки, пожалуйста, выключите у себя звук. Я сейчас увидела у двух человек, я выключила. Да. Спасибо большое. Спасибо. Девушки, если есть вопросы, пожалуйста, пишите в чате или потом поднимите руку. Вот я уже вижу поднятую руку у Елены. Но вопросы давайте в конце. Сейчас Марина расскажет нам. А, а потом уже будут вопросы. Вариночка, да. пожалуйста, продолжайте. А, к вопросу о витаминах для детей, да, есть ли разница, там, взрослые детские витамины, а разница всего лишь в дозировке, да, и, и в принципе, думать, что ребенок как бы скажем так, родился, он еще молодой, еще организм крепкий, ему они не нужны. То есть это тоже ошибочное мнение. Ребенку в период роста и развития обязательно нужно качественное сбалансированное питание и плюс хорошая подпитка, подпитка витаминами, микроэлементами, минералами. И хочу прям сделать акцент на железодефиците, да, то есть, ну, витамины более или менее все принимают, покупают какие-то комплексные витамины, это хорошо, но надо не забывать про минералы, да, и вот именно на железе хочу сделать акцент, потому что сейчас прям тотальный железодефицит, и смотрите, какой нюанс, то есть бывает такой момент, что мы идем в поликлинику, мы жалуемся, то есть на, например, хроническую усталость, на выпадение волос, там, истончение ногтей, то есть отсутствие вообще желания какой-то физической активности, то есть куча-куча таких симптомов, а сдаем анализы, врач берет анализы, смотрит наш гемоглобин, и он у нас оказывается в норме. То есть бывают же такие ситуации, да? Так вот, смотрите, какой момент, помимо, то есть гемоглобин, он нам показывает а, количество эритроцитов а, в нашей крови, то есть мы, мы, наверное, все знаем, что эритроциты — это красные кровяные клетки, кровяные тельца, то есть а, это всего лишь количество эритроцитов, которые переносят железо, в связке железа переносят кислород. Вот, не буду углубляться. Смотрите, в То чем есть это наша возможность, по сути дела. Да? То есть гемогломин это та возможность переносить этот железо. Э э uh, э да, да, да, да, он, он нам нужен для того, чтобы у нас переносился и поступал кислород в клетке. Но важен запас железа в клетке. Так вот за это отвечает совершенно другой анализ – ферритин. Кто знает такой анализ и кто знает свой ферритин? Слышали Да, Знаю, знаю, но, но, наверное, не сдавала, что-то не получилось. Не сдавали. Вот с э, девушкам, я девушками... Вы знаете, сдавала ферритин, и ферритин был, извините, 11, но препаратами удалось поднять до 60, и вот хотелось у вас даже узнать, Вопрос задать, потому что мне сказали, что ферритин должен минимально равняться хотя бы весу. Ну, весу, как бы Да, да все, правильно, все правильно. Минимально должен быть где-то примерно равен вашему весу, но если там, конечно, если нет лишнего веса, там очень большого, скажем так, а в принципе да, то есть ферритин он должен быть где-то в районе ста. Вот. Поэтому, скажем так, у терапевтов в поликлиники, у них как бы свой протокол, да, как они должны действовать и какие назначать анализы, поэтому, когда они видят уровень гемоглобина, там, даже 120, но пациент жалуется на какую-то симптоматику, то есть могут предположить что угодно, отправить к эндокринологу в лучшем случае, но это, кстати, тоже хорошо. Но в поликлиниках, например, у нас в Оренбурге врач просто на приеме терапевт никогда не назначит вот этот анализ. То есть его нужно себе знать. то же самое на самом деле, потому что есть такой как бы закон и указ для врачей специально узнавал, при нормальном гемоглобине и они не имеют права выписывать анализ. На да, да, да, да, да, да, да. Есть такое, есть. Поэтому то есть это нужно, то, нужно нужно об этом знать и тогда где-то в частной клинике, да? Это делать, делать это самостоятельно, да, самостоятельно. да, в частной лаборатории мы просто идем со списком анализов и, скажем так, есть определенный минимум, который а, женщина как минимум Раз в год женщины, которые заботятся о своем здоровье, кто заботится о репродуктивном здоровье, должны ходить и сдавать анализы. И, в принципе, ферритин, да, Да, yes. ферритин, Так же, как Может, железо с ферром, да, связано. Да, ну, можно смотреть сыворочное железо, ферритин, ну и гемоглобин, потому что, когда гемоглобин низкий, ферритина, можно сказать, нету вообще. И вот это очень серьезная проблема. То есть, если копнуть глубже, дефицит железа в организме приводит к очень серьезным таким негативным последствиям. Так, остановите меня, девушки. Нет, Нет, останавливать не будем, просто давайте как бы такие забьем Я уже да? темы. А, смотрите, как бы очень важно вот то, что мы сейчас услышали. Первое, что для того, чтобы понять, что нам нужно какие-то витамины или нам нужно какие-то ми микроэлементы, мы делаем это не на глазок, мы делаем Я это по либо по анализам, плюс угу. еще либо по своему состоянию, либо и по тому, и другому вместе. Да? То есть наша какая-то симптоматика сигнализирует об этом и сигнализирует об этом наши анализы. Значит, угу. таким образом мы узнаем витамин D, думаем о том, как нам надо пополнять, или мы вообще замечательно им обладаем. И мы говорим сейчас о э, железе и э, ферритине, то есть гемоглобин и ферритин, дают угу. нам вот, эту информацию. Да, а, да, да. Да. Мы поговорили о таком важном витамине, и мы поговорили о таком важном микроэлементе. Откуда мы берем тогда э, вот, и то, и другое? Если вот мы сегодня будем и, говорить и именно и об, и этих, и об этом. Другой, а... Ну, смотрите, есть, конечно, варианты аптечных препаратов, но я как нутрицолог всегда за, скажем так, натуральные витамины и добавки, то есть химически синтезированные, ну, к ним очень большие вопросы, большие сомнения. Но смотрите, еще какой момент, давайте подскажу еще один анализ, очень хочется вам поделиться. Поделитесь. В крови есть такой показатель общий белок. А, так вот, от уровня белка в организме будет зависеть, будут ли усваиваться у нас витамины или нет. А, то есть референсные значения 65-85. 65 – это очень мало, даже если вы пошли в норму, а по, по нижней границе этого очень мало, нужно стремиться 80 к 80-85%. То есть вот это прям вот показательно. То же самое врачи в поликлиниках назначают даже этот анализ, но почему-то они совершенно не обращают внимания на то, что он бывает очень низкий. То есть в референсное значение вошел, и как бы окей, мы здоровы. То есть а как понять, что витамины не усваиваются? Ну, все мы знаем, я не знаю, в детстве мне очень нравилось наблюдать, когда я со аскорбинок, и мы все ходим по-маленькому в туалет, и то есть вот меняется цвет и запах, скажем так, пахнет витаминками, это первый признак того, что у нас ничего не усваивается. Вот, вот так вот, а мне всегда казалось, что да. если вот этим пахнет, здорово. значит организм <с насыщен уже. Нет, нет, то есть вот такие моменты, я всегда на консультации задаю такой вопрос, если, клиент говорит о том, что да, да, здорово, я вижу, что витамины в организме, они вот лишние, наверное, выходят, сразу я предполагаю, что дефицит белка есть, а, то есть дефицит именно транспортного белка. Почему здесь важен белок? Потому что есть транспортные белки, которые ну, прицепляются к молекуле того же железа, например, а, или каких-то других э, веществ и витаминов, и доносят его в клетку. То есть если нет белка, а, у нас э, э, витамин С пойдет, сами понимаете, куда. То есть мы будем mm -hmm. работать на туалет. То есть вот на этот момент обязательно надо обращать внимание. Понятно, вот. это подсказывает нам организм, что, э, оказывается, не, не переизбыток, а не усваивается. Это не усваивается, да. Поэтому, да, то есть можно и как бы... А, у кого-то даже на ком-то работают аптечные витамины, то есть э, люди говорят, я чувствую себя бодро, я чувствую, что вот витамины восполнились. И вполне себе может быть и такое, да, то есть если у человека все благополучно с белком, у него работает желудочно-кишечный тракт, все всасывается, как положено, да, он может сработать и химически синтезированный витамин, но все-таки лучше выбирать э, витамины <coughs> натуральные, а, выбор сейчас очень большой, и вот здесь самое главное а, не ошибиться, но тут очень сложно, сложно, я хочу сказать, а, не специалисту ну, правильно подобрать подобрать витамины, потому что сейчас очень много, а, все вы знаете, да, известный интернет-магазин, на котором очень много всяких добавок, много производителей. А, ну, как минимум, надо смотреть на дозировку, да, то есть кто-то ориентируется по стоимости витаминов, ну, каждый ищет по карману себе, скажем так, но нужно обязательно смотреть дозировки. То есть можно купить недорог недорогой какой-то комплекс, а по факту, чтобы набрать хорошую дозировку, при приходится там принимать по, я не знаю, горсточку этих капсул, и получается они дороже. А, или будете принимать, да, а эффекта не будет, потому что очень низкая дозировка. Обязательно нужно смотреть на то, чтобы... Uh, у производителя был стандарт GMP, стандарт качества, uh, это очень важно, не каждый производитель может себе позволить uh, сертифицироваться по стандартам GMP, это значит, uh, что у производителя uh, как бы свое производство, uh, качество сырья, то есть uh, идет контроль качества продукции еще на стадии сырья, то есть не как обычно это делается, выборочная какая-то партия берется и исследуется, тут идет как бы контроль качества на всех участках производства. То есть вот GMP, пометьте себе, как минимум вот этот стандарт должен быть у производителя. Стандарт, и тогда, который пишут, они на сертификатах своих? Они прям вот на баночках с добавками переворачиваете и читаете, есть GMP или нет. <laughs> вот эти три буквы. Латинские буквы GMP, да. да, да. да, да, да. Не все производители могут похвастаться вот этим стандартом. Но потому что, ну, например, взять йод, да, это микроэлемент, по которому, ну, у меня каждая вторая женщина, которая приходит на консультацию, она в дефиците по йоду, а чаще всего это гипотереоз. И вот как бы всем известный препарат из ламинарии, из бурой водоросли, он называется Келп, нахер, ну, Келп. Айхерку узнают все, да, тут не реклама, могу сказать, да, а, там очень много препаратов у разных производителей, название одинаковое, Келп, так вот, а, отслеживали мои коллеги какие-то европейские исследования, куда периодически попадают все добавки, вообще рандомно как-то, да, то есть в образцах вот этого келпа находились радиоактивные какие-то вещества, плюс, ну, где, где, да, добыто вот это ламинария, вопрос очень серьезный. То есть и плесневые грибки могут находить, то есть, и вот какую-то радиацию, что-то еще. Поэтому вот здесь надо быть очень аккуратным. Контроль качества должен быть. Контроль качества очень важен. Да, да, да. -да, -да. Марина, уточните, пожалуйста, вот мы говорим... Птичные белки, и мы говорим натуральные. Да? Я как-то думала, что натуральные это имеется в виду те, которые мы из продуктов получаем. А то, получается, это натуральные препараты, но они вот в виде добавок существуют? В виде добавок, но это те же продукты. Это также, например, взять какой-нибудь натуральный витамин С. Там в составе будут например, плоды бояршника, там что-то еще. То есть это будут, скажем так, пищевые или растительные источники. То есть вот поэтому они будут натуральные, скажем так. Вот тот же витамин D в капсулах, вот он считается в данном случае аптечным или вот этим природным? Витамин D надо смотреть тоже, в каком он, скажем так, в каком виде он представлен. По витамину D сейчас вот по названиям точно вам не скажу прям, но, кстати, аптечные варианты есть, недорогой вариант фигантол, он тоже очень, очень неплохо вполне себе работает. А взять, например, по минералам, а, кальций, магний, железо, а, то есть разные формы можно посмотреть там в аптеке кальций глюконат будет, потом какой-нибудь кальций лактат, кальций там ну, все что угодно, а, самая идеальная форма, которая будет очень хорошо усваиваться и она же будет конечно и дороже это хелатные формы хелат mm -hmm. вот это себе запомните тоже да при выборе обращайте внимание и, то есть вот здесь вопрос, да, когда сравнить что-то дороже, что-то дешевле, какие-то минералы, нужно смотреть, а, как, в какой форме они находятся. То есть хелатная форма, хелат от греческого слова кришня это значит, а, в составе есть аминокислота, которая захватывает эту молекулу и доносит до клетки. То есть есть шанс, что а, усвоится, лучше усвоится, даже если будут дефициты белка как бы в рационе. То есть вот такой момент. Нет. То есть не пойдет сразу на выгод. Да, да, да, да. Тут есть шансы. И не даст побочных эффектов. Ведь, смотрите, бывает же такое, что человек принимает какие-то витамины, и у него проявляется аллергическая реакция. Наверное, сталкивались, да? Это вот, кстати, тоже момент к дефициту белка. Это будет работать наша иммунная система, то есть когда мы что-то съедаем, Принимаемые иммунные системы, иммунные клетки начинают распознавать свой или чужой, и что с этим делать дальше. То есть, если нет транспортного белка, не прикрепился к молекуле там, того же йода, например, да, то есть в лучшем случае организм это выведет, да, как вот витамины, цвет и запах поменяется, да? а в худшем случае сработает иммунная система, иммунные клетки, гистамины. А, и будет аллергическая реакция. То есть это бывает неплохой препарат, это там, неплохие витамины, это бывает дефицит белка, поэтому у человека а, проявляется аллергия. Вот это это индивидуальное первое. просто вот такое проявление. А, индивидуально в том плане, что у человека дефицит белка. Или он его, его мало ест, или у него плохо усваивается. Обычно и то, и другое как бы идет в связке. Потому что если у человека плохо усваивается белок, он просто его перестает есть. Угу. То есть, получается, что аллергическая реакция не только на витамины, а на какие-то продукты тоже говорит о В том числе, в том числе, да. да, да, да очень да, очень да. новые и такой ракурс. Эта информация да, очень, да, да, да, был, очень, да, очень, да, очень Можно да. спросить, а вот судороги в ногах, они о чем свидетельствуют? А, они клад... магния, магний, Только магний, да? Или других причин Чаще всего магний, да, и обязательно, вот смотрите, сейчас лето, да, у кого-то жарко, как у нас, 30 с лишним градусов, да, у кого-то будет жара, а, то есть мы потеем, да, а, то есть с потом выходят а, минералы, да, у нас натрий, тот же магний, а, и поэтому нам постоянно нужно восполнять вот этот дефицит минералов, во-первых, нам обязательно надо пить воду, и плюс восстанавливать, то есть какие-то комплексы, там, какой, какой нибудь коралловый кальций, какая-нибудь там я не знаю, что это может быть, какие-нибудь коллоидные минералы, то есть вот обязательно надо восполнять эти дефициты. Да, плюс, если да. можно. Вот у меня была такая ситуация и выяснилось, что магний у меня не усваивается, именно потому что мало препаратов, ну как бы мало в крови группы В витаминов, В12, В6, поэтому магний не усваивался. То есть как бы, ну просто из моего опыта, я не знаю, правильно или нет. Вот когда а еще я... с витамином В, то с магнием проблема ушла сама. Проблема ушла, и обычно еще кофактор магния – это кальций. Они есть вот в связке, прям в добавке кальций и магний в хилатной форме. Кальций, магний и хилат, например, вот такое поискать. А по поводу витаминов группы В, да, это восполнять обязательно дефициты надо. Это витамины группы В могут еще влиять на… они идут кофактором к железу. То есть бывает, что вот железо никак не поднимешь уровень, подняло фалаты, то есть витамины группы В, и восстановилось. Все может Спасибо быть, большое. да. Спасибо большое. А, Спасибо. У Елены был вопрос, пожалуйста, я сейчас включу вам звук. А... Елена, вы хотели задать вопрос. Я включила звук. И включите себе сами. Ага, включите. Я включила. Да, я нечаянно нажала, просто я с телефона разговариваю. Все вопросы, которые я хотела задать, я услышала, девочки задавали, и я записала себе. Я получила... Хорошо, значит, я тогда вам опускаю руку. Тогда пока мы думаем над другими вопросами, у меня есть еще один вопрос. Мы говорили о витаминах взрослых и детских, и я так понимаю, что для того, чтобы ребенку давать витамины, там просто другие дозы идут, но тоже нужно делать диагностику, да, это надо тоже... Конечно. Конечно, потому что можно, например, пить профилактические дозы витамина D, не зная анализов, да, может быть, будет жесткий дефицит. И вот толку от профилактических доз не будет вообще. А Передозироваться можно и передозироваться, потому что сейчас продаются препараты с очень высокими дозировками. Поэтому в любом случае, да-да-да, чтобы уже, скажем так, не зря тратить время и деньги, то нужно сдать анализы, знать уровень. И, и уже точечно вот это все восполнять. Что дети, что... Мы да. еще, как-то с вами предварительно говорили, но вот я сейчас озвучу этот вопрос. Чем же отличаются мужские и женские витамины? Да вы знаете, по факту ничем. ничем Очень там... часто в рекламе мы слышим, да, специально для мужчин, или это специально для женщин. Ну, нам же надо их как-то продавать. Потому что все, все, что нужно женщинам, нужно и мужчинам. Там, Например, взять цинк, скажем так, он формирует вот во, во время роста, развития мальчиков, да, он, скажем так, формирует, ну, при половом созревании он принимает участие, скажем так, да, хотим, чтобы мальчик вырос мужчиной, цинком подкармливаем, да, но в то же время и женщинам без цинка тоже никуда. То есть они вот какие-то есть добавки, которые вот прям вот надо-надо вот женщинам, но сказать, что отказать в них мужчинам, ну вот тоже нельзя. Поэтому я считаю, что это просто больше, скажем так, маркетинговый ход. Mm -hmm. А, ну, например, есть моменты. Мужчинам большие дозировки витамина С я бы рекомендовала, особенно если вдруг кто-то курит. То есть, например, <laughs> если, не дай бог, там есть курильщики, да, в семье, ну, то есть надо... Курильщики могут быть и среди мужчин, и среди женщин. Значит, Все витамин женщин С для курильщиков. У курильщиков он расходуется в разы больше, скажем так, он улетает просто, поэтому обязательно надо очень хорошие дозировки витамина С принимать. Ну, например, Какие-то стрессовые ситуации бывают на работе, в бизнесе, где угодно, в семье у кого-то, да, начинает очень сильно расходоваться магний, да, вот после этого мы постросовали и забыли, а у нас начинают потом судороги в ногах, да, беспокоить. А, то есть у нас-то связки в голове нет, а организм вот таких моментов, скажем так, не прощает. А, то есть раз, проходит какое-то время, и, м, то есть мы на стрессе порешали все свои вопросы и проблемы, как бы на подъеме, да, на адреналине. На Собрались, выделили адреналин, все сделали. Да, да, да, тут, тут чаще кортизол, вот это очень опасный такой момент. А потом раз, и происходит откат по здоровью, и всплывают какие-то вот болячки, скажем так, которые... Кто-то кто говорит, ой, у меня никогда этого не было. Так вот, случилось, все бывает в первый раз, и, скажем так, организм не прощает такое вот отношение невнимательное к себе. Причины следственной связи не всегда очевидны. Иногда кажется, что судороги от того, что ты перегулял, а да, оказывается, да. это вот последствия каких-то внутренних Откры. процессов. Оказывается, может быть, ты много сидел на солнце, загорал ты, да, то есть потел, выводились минерал, может быть, ты стрессовал. Тут очень, очень много моментов, может быть, на самом деле. И вот а, нутрициологи, а, хороший, грамотный нутрициолог, он всегда распознает, скажем так, причинно-следственные связи. И на самом деле вы не представляете, как это интересно. А, то есть вот, вот, вот просто, да, приходит к тебе на консультацию человек, женщина, мужчина, неважно, да, это начинается, вот, когда я уже не первый год практикую, работаю, то есть уже такая определенная насмотренность появилась, то есть человек только зашел на порог, и уже видишь, да, то есть по фигуре, по весу, по там, по цвету лица, там, отеки на ногах, что то сразу уже начинаешь подмечать, и уже как бы визуально я вижу, кто грешит в питании, чем грешит, очень интересно, когда дальше начинаешь тестировать и общаться, там, ну, как бы, как врачи говорят, собирать анамнез прям вот такая связка в голове так вот, прям раз-раз-раз раскручивается. Внешние признаки даже уже дают об этом вопрос. Конечно, конечно. Спасибо большое. У нас здесь есть несколько вопросов, но перед тем, как их озвучить, девушки, я вас очень попрошу. Кто может, включите, пожалуйста, видео у себя, потому что вот эти вот черненькие квадратики, конечно, трудно общаться с ними, вот если можно, включите, во-первых, для того, чтобы мы вас видели, а во-вторых, мы сделаем несколько фотографий для того, чтобы мы могли рассказать о нашем вебинаре, поэтому, пожалуйста, включите видео. Надя Веснапу хотела задать вопрос. Надя, пожалуйста. У меня не столько вопрос, сколько добавление, что я бы порекомендовала, и это очень важно для всех 50+, плюс, это анализ витамина В12. И В12 может давать большую аллергию, 6 кожи, а вот В12, вот это очень важный момент, потому что он... И влияет и на внешние, то есть и волосы, и ногти тоже, в том числе В12. И плюс косму, ну, умственная деятельность тоже от него очень много зависит. Спасибо Моя... большое, Надя. Спасибо. Смотрите, здесь просят еще раз повторить, какой анализ нужно сдать на витамин D. Вот Кейла спрашивает. Витамин D называется 25 о если русская, то Н, OH, 25 ОАЖ. OH. Спасибо большое. Если можно, пожалуйста, как, ну, я не знаю, я думаю, что я права, обязательно к Д, я считаю, что нужно пить омегу, вот, пожалуйста, немного про нее, какой выбирать, что хочется, чтобы информация у всех была. Омегу, да, омегу надо пить, не обязательно к витамину D, ее в принципе надо пить, это хороший качественный, качественный источник жира. Опять же, повторюсь, стандарт GMP же как бы это вот он нужен, он у производителя должен быть. И дозировки, то есть бывают очень низкие дозировки от. Я не знаю, очень много таких препаратов на Ахербе, там 400 миллиграмм, там 600, 800, и от этого, конечно, разнится цена. То есть, смотрите, дозы, скажем так, профилактические от, от полутора до трех с половиной, господи, грамм, миллиграмм, ну, безународные единицы они идут, ну, ну да, да, я, у меня с памятью витаминов группы В не хватает. То есть до 3, 3 500, а дозировка от 1,5 до 3 500. То есть надо смотреть. То есть если дозировка идет 800, там, по-моему, мне кажется, миллиграмм. 800 вот я вчера смотрела 1000. 1000 да, да, да, да, да. То есть если это будет 1000, то 2-3 штуки как бы в день смело. Смело. И это при том, что если нет каких-то, скажем так, а заболевания сердечно-сосудистой системы, если они есть, то дозировки прям рекомендуют увеличить в разы. Это одновременно нужно тогда две капсулы выпить, или это можно в течение дня? В течение Правильно. дня. Лучше в течение дня, там, утром, вечером. Равномерно как бы распределить. Да, да, да. И желательно, то есть, когда вы едите что-то такое жирненькое, то есть, с питанием не с углеводным, а именно с жировым, с белковым питанием. И, кстати, по витамину D он принимается или рано утром, или поздно вечером. То есть, днем, в течение дня его не принимают. Еще такой нюансик есть. Если утром забыли, то днем нельзя догоняться а можно нет, только. Днем вечером. слонят вечером. Вечером уже так прям можно, чуть ли не А омегу можно в любое время. То есть это не обязательно одновременно. А, а, да, да, но эту дозировку, да, там эти капсулы растянуть, например, в течение дня, и да, с хорошим питанием. Омега это очень хороший, скажем так, комплекс, это полинасычные жирные кислоты. Они участвуют, то есть, что такое жиры в нашем рационе, для чего они нужны? Во-первых, они насыщают, то есть, тут идет связка кислород, да, кислородное голодание. Если интересно, расскажу, если есть время. Да, я, у нас еще, вот мы можем еще 10 минут, я думаю, вполне и вопросы могут еще позадавать. Мы ориентировали, что у нас будет вебинар, час 15 минут. А вот про вот эти э, ДГА, девчонки, не, не скажу сейчас вот эти дозировки, не скажу, честно скажу, не помню я их. А, я просто пользуюсь одним производителем, который не буду здесь рекламировать, кому, кто захочет, зайдет ко мне на страницу. А, я знаю, что стопроцентное качество, контроль качества, отличные датировки, отличные составы. То есть а, не забиваю этим голову, и я, я знаю, что как бы многие вот по этому принципу подбирают себе омегу. А, смотрите, для чего нам нужны жиры. Во-первых, я сказала, что это наши гормоны стероидные, а, что женские, что мужские, поэтому... А растет мальчик, жиров очень много надо в рацион, в том числе и, и, скажем так, животных, да, девочкам и женщинам нужно больше растительных жиров в рационе. Омега — это, скажем, источник животных жиров, да, то есть в добавках это рыби, рыбий жир, но это чаще в хорошей, дорогой добавке это будет не просто жир, а это жир из мышц, то есть вот это будет качественная омега, а, и смотрите, какой момент про а, кислородное голодание. В наших легких а, есть альвеолы, да, на кончиках бронков, альвеолы. А, и вот это альвеолы это полый, скажем так, мешочек. Когда человек рождается, альвеолы раскрывается с первым вздохом да, ребенка. Ребенок вдохнул, альвеолы раскрылись. А, и вот в течение жизни они не должны спадаться. Если альвеола спалась, то это все, там воспаление легких, что угодно, это смерть, скажем так. Да? И вот альвеола выстилает внутри вещество, которое называется сурфактант. Сурфактант отвечает за скорость передачи кислорода да, в наши клетки, перенос. И сурфактант на 90% состоит из жира. Вот в чем проблема, да? когда... Есть какие-то легочные заболевания очень часто, да, там у детей, у взрослых неважно, там бронхиты, что-то такое. Всегда нужно обратить внимание на жиры в рационе. Возможно, вы в дефиците. То есть, а к чему приводит дефицит кислорода, да? У нас мало жиров, мало сурфактанта и у нас, скажем так, кислородное голодание. Может быть, кислородное голодание это гипоксия. Может быть, гипоксия любого органа мозга, сердца, печени, почек, да, а длительная гипоксия, это не что иное, как ишемия, и вот, например, взять ишемическую болезнь сердца, это в том числе дефицит жиров, поэтому омега нам нужна всегда, это качественный источник жира, плюс омега решает проблемы с воспалением в сосудах, да, она борется вот с холестериновыми бляшками, с холестерином и снимает воспаление в сосудах, вот это прям must-have, это для женщин, для мужчин. Есть, конечно, анализ, господи, как он называется? По-моему, так и называется индекс, омега-3 индекс, что-то такое. Но он, как и витамин D, не очень дешевый, но как, как вариант можно его сдавать, то есть он показывает риски сердечно-сосудистых заболеваний. То есть если есть какое то такое подозрение, можно сдать этот анализ. И еще очень хороший График принятия омеги регулярно, хоть без на протяжении всей жизни, передозировки не будет, я вас уверяю. Мы практически все в дефиците по омега-3. Еще один очень хороший источник жира и добавка, которую можно принимать без назначения нутрициолога это лицетин. Вот кто знает про лицетин, это тоже источник жира, но немножко по-другому он работает. То есть это фосфолипид, фосфор — это энергия, липид — это жир. А, то есть он дает энергию, а, улучшает наши когнитивные способности, восстанавливает мембраны клеток печени, мозга, почек, Ну то есть всего организма и всех органов. Это очень универсальная добавка, про которую прям мне очень хочется вам рассказать. Спасибо. Это очень-очень актуально, особенно вот то, что говорили вы о альвеолах, и это сейчас в эпоху ковида. Вообще очень такой больной вопрос. Хорошо. Поэтому мы укрепляем себя значит, вот этими жиросодержащими продуктами. Омегой-3. Да-да-да, да. Образом... Вот здесь вопрос, можно сочетать лицетин с омегой, можно их чередовать, месяц пьем лецитин, месяц омегу, если есть финансовая возможность, пьем и то, и другое, здесь передозировки не будет, организм будет очень вам благодарен. Спасибо большое. Здесь есть вопрос еще по йоду. Нужно ли профилактически принимать йодосодержащие препараты или какие-то добавки? Или нужно тоже сначала сдать анализ, чтобы понять? Как а, понимаете, йод профилактически принимать надо, потому что это такой же дефицит, как и дефицит железа. Они как между собой тоже связаны, потому что заболевания щитовидной железы очень часто начинаются с дефицитов в том числе там, того же железа, селена, йода. Йод принимать надо, нужно принимать, конечно, натуральным, то есть это брать, вот, ну, я вам название сказала, келп ⁇ это бурые водоросли, смотрите в чем момент, да, дозировку йода каждому человеку, но ну, никто считать не может. А Если это будет химически синтезированный йод, там, ну вот йод -марин, там йод баланс. А, то есть здесь можно передозироваться, можно нанести вред своей щитовидной железе. Если это будет а, растительный йод, да, если это будет препараты из ламинарии, а, он просто излишек выводится ежедневно, скажем так, с мочой. А, то есть не будет никогда передозировки. Обязательно. Переизбыток йода, смотрите, ограничение только одно, если есть диагноз тиреотоксикоз, да? то есть это когда избыток гормонов щитовидной железы, это уже диагноз, этим занимаются эндокринологи, здесь самодеятельностью заниматься не надо а есть симптоматика определенная, по которой можно понять. Ну, у нас же тема сейчас немножко другая. У нас есть, тема да, другая, и... и то, что касается анализа щитовидной железы, мы э, об этом говорили, и мы, я думаю, пригласим как-нибудь эндокринолога. После определенного mm -hmm. возраста просто надо сдавать анализы на гормоны щитовидной железы, чтобы понимать этот свой статус. А, mm -hmm. Это да, это даже нужно сдавать, когда там молодая девушка планирует беременность. Вот, вот надо оттуда начинать, скажем так. Лучше всего, потому что дефицит мамы во время беременности, потом дефициты у ребенка очень серьезные, то есть йод же влияет на умственное развитие ребенка, то есть вот, вот оттуда где-то надо начинать. Понятно, то есть сохранять здоровье ребенка со здоровьем мамы. Вот вопрос, принимают ли сейчас рыбий жир? Рыбий жир принимают, он и в аптеках до сих пор продается, он в капсулах продается. Ну, скажем так, цена соответствует качеству, если дорогая омега будет из рыб каких-нибудь пород лососевых, то там, может быть, будет из какой-нибудь селедки. Но лучше, скажем так, даже рыбий жир аптечный, чем ничего, вот так. Наверное, ну, будет правильно. То есть, как как э, такая поддержка организма, да, да, это, да. Это, это неплохо. Ну, а, опять уточняют прием омеги или цитина. Ну, вот э, сказала сейчас Марина, да, что да, можно да. чередовать, вместе. да? Чередовать. Можно чередовать можно вместе, в течение дня. как бы Тут вообще проблем нет. Они друг другу не мешают. И вопрос, какой лицетин, это уже каждый подберет себе по производителю, да? мы не будем сейчас Но, двигать да, какой-то определенный да, долго можно рассказывать. Да, да. Да. А вот спрашивают, омега в пожилом возрасте, в глубоко пожилом возрасте, можно ли принимать? Конечно, можно, нужно даже. То есть в пожилом возрасте сосуды, состояние сосудов, оно оставляет желать лучшего, сосуды хрупкие, потому что пожилые люди чаще всего... А в питании скатываются на углеводы, потому что они с трудом там усваивают мясо, что-то такое, они едят углеводики, от этого страдают сосуды. То есть сахарный диабет, у кого инсулинорезистентность, пожилым людям омега просто. И плюс, вот им лицетин, кстати, тоже для работы, скажем так, мозга очень хорошо. А вот спрашивают, не влияет ли это вот в таком глубоко пожилом возрасте на состояние других органов? Оно будет влиять только в положительном варианте, только положительно. Потому что, смотрите, жиры это же еще мембраны наших клеток, да. То есть, если клетка это белок, то, а мембрана клетки защита это жир. Он нам нужен всегда. Спасибо большое, спасибо. Девочки, у кого-то есть еще вопросы? Задавайте, пожалуйста, можете включать себе звук или поднимать руку, если вопросы еще есть. А скажите, вот, вот сейчас модное такое вещество, ресвератрум, да? Вот у вас есть к нему какое-то отношение вообще? Так, что-то что знакомое название, прошло. Да. что он, ну, как Ну, как, как, бы, как бы увеличивать продолжительность жизни, сейчас его во всяких добавках там, ну вот... Не скажу, вот крутится в голове, не скажу, я не принимаю ни это, не могу сейчас ответить. Знакомые, ну, что пир, название, фирма, но... всякие производящие такие оздоровительные продукты. Вот прямо какая-то у них сейчас фишка и вот, Знаете, фиш... сейчас очень много производителей, которые для меня они не, не то... для меня непонятно, но они непонятны вообще, откуда они берутся. А... Сейчас только ленивые не производят добавки, потому что это тренд на самом деле. Люди стали больше заботиться о своем здоровье. А, и есть такие, скажем так, сильно действующие, скажем так, составные какие-то вот этих добавок, а вопрос, вот сегодня они поработают, а что будет завтра? Я вот про, именно вот про, этот, про эту добавку я не скажу, но... Это регенерация клеток и восстановление клеток, антиоксидантная вещь, ну как бы просто, я в процессе обучения с радостью слушаю сейчас вашу, прям просто балдею, спасибо большое. <связать> это регенерация клеток, регенерация клеток и, и антиоксидантные процессы запускаются. Вот сейчас есть очень много исследований, что полностью как бы, защищаться от антиоксидантов в своем организме нельзя, потому что это иммунная система организма, которая должна выстраиваться сама. Если вы полностью, грубо говоря, там, выбиваете с помощью всяких добавок, все из организма, ваша система раз, разучится сама это делать. Поэтому такое двойственное отношение к этому респиратору. Вот, вот о Парень, о Скажите, mm -hmm. пожалуйста, а вот что вы скажете? Индинол, индинол и пегалат — это тоже биологически активная добавка, ну, вроде как противоопухольная, вот они yeah, на, на... Yeah. Я, я поняла, понимаете? я именно эту добавку не знаю, про индолы я поняла, да? Это, yeah. скажем так, раб, работающая тема, индол, трикарбинол, его выделяют из эм, капусты, брокколи, по-моему, да? Yeah. У них... У... У этого препарата, да, есть противоопухолевый эффект, вопрос, чтобы правильно его назначили, и вопрос, да, опять же, какой производитель. А так, да, да, да, я как бы знаю и использую в своих ну, программах. Работает, да? Работает, работает. работает. Причем элементарно даже какие фиброзно-кистозная мастопатии, да, у женщин такие вопросы бывают, вот эндолы в этом плане работают. Спасибо. Да. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Я хочу сказать, Марина, что э, вот э, у нас хоть сегодня такая вот первая общая встреча, но когда мы на предварительном этапе говорили, вот среди нас есть один человек, который увлекся уже э, вот этими вопросами, ответами и проходит обучение по Вот, поэтому уже вот такой положительный эффект от этого есть. Девочки, спасибо большое за ваши вопросы, Марина, большое спасибо за те знания, которыми вы поделились, а главное за тот позитив и тот опыт, который сегодня мы услышали и от вас, от специалиста и от наших девочек из Оренбурга, потому что вот эта вот модель, мы сейчас снимаем шляпу, людей, которые просто интересуются для своего здоровья, и надеваем на себя шляпу активистов. Вот каким образом можно привлекать специалистов, таких вот замечательных мастеров своего дела, для того, чтобы проводить мероприятия и офлайн, когда будет такая возможность, и онлайн. И мы по-прежнему вместе с командой проекта Кэшер ждем от вас предложений, в каких городах вы хотите Вести вот такие онлайн-встречи на нашей платформе для своих активистов. У нас 30 июня будет кустовая встреча, вот флагманом будет у нас группа Твери, если есть желающие 2-3 города присоединиться к этой встрече, мы будем рады. Это будет 30 июня, а 16 июня у нас будет встреча, посвященная маршруту здоровья. В период пандемии у нас будет замечательный врач, консультант из Брянска, Ривкин. Николай Борисович, будет очень интересно, поэтому вот в июне у нас будет и таких встречи. вот сегодняшние еще две по теме женское здоровье. Оленочка, огромное спасибо. Ирина Солнцова, большое спасибо. Спасибо большое всей Оренбургской команде. Наташа, привет! Она многое сделала вместе со всеми вами для продвижения этого проекта. И я еще раз благодарю всех участников нашего вебинара мы надеемся, что мы все будем здоровы, сохраним психологический настрой такой позитивный и встретимся с вами на наших мероприятиях. 10 числа у нас будет встреча вместе. Дальше мы будем с вами вот встречаться по тому графику, который мы вам высылали. Всем здоровья и всем огромного огромного счастья и позитивного настроя. Всего доброго. До свидания. Спасибо До свидания. большое. Субтитры